Также хотел бы коснуться вызывающего удивление заявление премьер-министра Армении. Удивление не только в Азербайджане, но и соответствующая реакция была дана и со стороны Российской Федерации в рамках Валдайского форума. Так вот, заявление почти дословно. «Карабах, часть Армении и точка». Ну, во-первых, это, мягко говоря, ложь. Карабах всем миром равнинный, нагорный, признан как неотъемлемая часть Азербайджана. Армения сама не признает. Это незаконное образование. Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах это Азербайджан и восклицательный знак. Как армяне попали на Кавказ? С распадом в 20 веке империи, называемой СССР, в мировой истории были опровергнуты многие стереотипы и поддельные концепции. В годы советской власти, историю территории современной Армении, как правило, писали армянские и армянские исследователи, выдвигающие теории существования древней или Великой Армении. При этом велась последовательная работа по фальсификации фактов имеющих место в истории проживающих в этой местности таких народов, как евреи, греки, урартийцы, айсаоры, ассирийцы, персы, грузины, албанцы, и особенно, древние тюрки, прямыми потомками которых являются азербайджанцы. Заметим, что в мировой истории сложно найти более запутанную и сфальсифицированную историю, чем история армян. То же самое можно сказать и об их этногенезе. Это отмечали в своих исследованиях многие армянские ученые и европейские исследователи. Так, известный армянский языковед Манукабигян подтвердил, что армянский язык, как и армянское племя, является гибридным. Алфавит, представленный сегодня как армянский служившие служивший миссионером для распространения христианства, на самом деле был алфавитом народов, проживавших в Передней Азии и со временем исчезнувших с исторической сцены. Отметим, что так называемый создатель армянского алфавита Мисроп Маштац, существование которого под большим вопросом и не подтверждается серьезными источниками, также был христианским миссионером и никогда не проживал на территории современной Армении. История Хайв была приобщена к мировой истории, в частности к христианским Евангелиям и мифологическим преданиям разных народов, основные герои которых послужили прототипами вымышленных армянских персонажей, а местности использованы в фальсифицированной истории. Работа отца истории Хаев, летописца V века, Мавсия Сахринаци. История Хаев, несмотря на то, что на армянском она называется «Патмут Юн Хайос», то есть «История армян, на русский была переведена как «История Армении». Многие арминоведы считают каракулями, носящими компилятивный характер, состоящими от начала до конца из анахронизмов. Удивительным представляется утверждение армянских историков о существовании Эчмядзинского монастыря с начала IV века и появление алфавита Хаев с начала V века, в то время как самая древняя рукопись истории Хаев С Харинаца датируется не ранее чем XIV веком. Это объясняется тем, что в этих рукописях армянские религиозные деятели время от времени подгоняли все периоды своей истории в соответствии с периодами истории народов и государств региона. В Европе история Мавсия Сахринаца впервые была переведена и издана в 1695 году в Амстердаме. Западные ученые Лакроза, Кариери, Мартен, Гудшмидт, а также армянские исследователи Мин, Керопи Папканов, Григорий Халатьянц, Гара пришли к такому выводу, что, переписав исторические факты об бурартийцах, о и медийцах, отраженных в Библии произведениях таких древнегреческих ученых, как Страбон, Геродот, Ктесия, Ксенофонт, Мавсей Схаринаций представил в своей книге «История полководцев». И исторических личностей этих народов в Хайме, а территории Хаястаном Известный армянский историк Аракел Бабаханян указал, что в книге история Мавсей Сохренации за 1800 летнюю историю потомков Хайка, из династии хайказянов, было упомянуто 59 имен государей, из которых 32 имени было просто упомянуто без указания времени их правления. Аракил Бабаханян утверждал, что считающийся отцом истории армян Мавсес Харинацы, подогнав историю под Евангелие, тем самым оказал искусственную услугу христианству. Это лишний раз также доказало, что он не являлся преданным летописцем династии Хайказянов. Таким образом, Аракел Бабаханян приходит к выводу, что написанная Мавсесом Харинацы история является выдуманной историей. Другой армянский историк Бахше Ишханян указывал на то что территория Великой Армении простиралась за пределами России в Малой Азии. Русский исследователь Александр Аминский писал о том, что произведения авторов – Мар, Аббас, Катина, Агафангел, Зеноби Главк, Фавстоз Бузант, на которые ссылался Мавсей схренации, были подвергнуты сомнению и отрицаются как исторические источники со стороны европейских армяноведов. Другой русский кавказ Кавказовед Иван Шапен, исследуя произведения древних авторов, пришел к выводу, что Хаи и армьяне разного происхождения. Утверждается, что якобы в XII веке до н.э. предки армии вместе с родственными им племенами фраков-регийцев переселились из Балкан в Малую Азию, а именно, на территорию между реками Тигра и Фрат. Согласно мифологическим преданиям, потомки Гайка – Хаи одержавшие победу над сирийским царем Белином, поселились в ареале бассейна Азара. Ван, которая тогда называлась Хаяся, Хаястан, проживавший на территории плоскогория Армении, Армения, Ванадолу, в районе бассейна озера Урмин на Кавказе, Хаи, смешавшись с хуритами. Присвоили себе наследие и историю исчезнувших к тому времени племени армин, которые по происхождению являлись тюрками, субарами или метанами. В результате, в настоящее время одна и та же нация имеет два названия. Сама себя называет Хайми, а другие называют ее армянами. Следует заметить, что этноним армин распространен не только в Анадолу и на Кавказе но также в Средней Азии и Забайкалье, Эрманские горы. Современные армянские, европейские, русские и даже некоторые азербайджанские историки, описывая историю Южного Кавказа и Передней Азии, и на подтасованную историю Мо все сохренацы и другие сфальсифицированные исторические книги армянской церкви, тем самым соглашаются с тем, что современная территория Армении является древней армянской землей. Однако, частичное переселение армян на территории нынешней Армении началось в 1441 году, когда в период правления азербайджанских эмиров гора кто Ктолик Асад был перенесен из Киликии в церковь деревни Учкелса, недалеко от города Ириван. Благодаря финансированию европейских государств, приобретались земли вокруг этих церквей. И там стали появляться первые армянские поселения. Определенный интерес представляют документы о купле-продаже земель церкви церковью азербайджанцев, представленные в произведении Джамбр. Эчмиадзинского католикоса Си и Ереванца, и книги историка Папазиана, составленном им на основе хранящихся в Матинадаране документов о купле-продаже, где указано, у кого когда и за сколько были приобретены принадлежащие азербайджанцам земли. На самом же деле, армянский этнос на территории Южного Кавказа поселился позже остальных. В те времена, когда здесь хозяйничали древние тюрки, саки, скифы, кемерийцы, гунны, барсилы, агузы, копчаки, армянского следа на Кавказе не было вовсе. Об этом свидетельствует и армянский историк Карен Язбаш который отмечал, что тюрки не являются пришлыми племенами, а жили в Кавказском регионе за долго до прибытия сюда сельджуков. Расселение тюрков в Малой Азии и Балканах наблюдалось в IV-VII веках, а к VIII-X векам этот процесс приобрел массовый характер. Армянский историк отмечал также, что в период арабского халифата и мирами приграничных регионов, как правило, выбирались предводители тюркских племен. После оккупации Риванского ханства Царской России и подписания Туркманчайского 1828 год и Адрианопольского 1829 год договоров началось массовое переселение армян из Ирана и Турции на территорию современной Армении. Таким образом, исследования многих ученых и исследователей доказывают, что современная Республика Армения и ее столица Ереван, Иреван не является искомно-армянской территорией, а из древле принадлежит Тюркам Агуизам.